Ты уверен, что справишься с этой штукой? Надеюсь, если я разобьюсь там обоим, конец. И вновь принц начал свое путешествие домой. Он был объят жажды мести и думал лишь о том, как он покарает визире. <Статриканное> Берегись! Чуть было... Чуть было... За колонной! Получилось! Придержи лошадейку! А! Давай! Давай! Когда-то яркие и шумные улицы Вавилона были пустынны. Горожане сбежали или были убиты. Тех же, кто остался, ждали ужасные муки. Их брали в плен, пытали, изменяли. Но принц не замечал этого. Он был полностью сосредоточен на визире. Впечатлён. Знал бы ты, как важно для меня твое мнение Вот так ты благодаришь человека, который спас тебе жизнь? Во-первых, не ты спас мою жизнь, а я сам Во-вторых, ты не человек, а бестелесный... Я оценил твою выпускную храбрость, но советую тебе относиться ко мне поуважительнее А я тебе советую помолчать Ты меня отвлекаешь, к тому же у нас компания Почему вы делаете это? Мы ни в чем не виноваты кому Я должен что-то сделать. Вперед! Только не туда! Там что-то происходит. Да, и будет происходить, пока ты не победишь визиря. Ты не можешь помочь этим людям. Тогда поспешим. Я и так... Я и так бегу так быстро, как могу. Что ты предлагаешь? Отрастить крылья и полететь? Мечта. Мечта. Защитники Вавилона все еще живы. Город пока не пал. Может быть, мой отец среди них. Продолжать отсюда, в следующий раз я продолжу мою историю отсюда. В чем дело? Нам кто-то помогает? Кто здесь? Ты оказал мне услугу! Покажи, чтобы я мог отблагодарить тебя! Как странно. Может быть? Да нет, глупо думать о таких вещах. ждать. мне это он когда-то был человеком он был здесь когда погибла каймида Сейчас он тебя поцелует. Дайся в глаза, принц. Он не сможет тебя убить, если не будет лишил его зрения. Теперь поставь на колени. Тебя больше не видит. Вперед! Атакуй его! Принц, отруби их!